Как вкладываются эмоции по телефону? Два вот, варианта. Здравствуйте, меня зовут там так-то так-то. Компания Топ мы вам доставим груз. Вот, у нас там, есть склад в Китае, 300 долларов будет через месяц. Ну, грубо говоря, там общими и где я сказал, что предложение Здравствуйте, меня зовут Александр понятно как смотрите как все произойдет ваш груз встретят в китае осмотрит наш специалист э -э -э феофан да он осмотрит чтобы не было повреждений потом там допустим перепакует не знаю алгоритм там или что-то угу. сделает. он проследит, чтобы его аккуратно доставили на корабль корабль грузоподъемность у него 110 тысяч тонн вот в деревянном контейнере который выдерживает 10 тысяч килограмм, он будет доставлен в Украину. Здесь мы его растаможим, примем с нашей стороны, я лично проконтролирую, вот. И Ольга у нас этим занимается, она берет вас, э, или меня, я вас. Вы придете, получите все накладные, я вам спрашиваю попозже и тогда. Угу, Есть эмоции? Ну, нет. Ну, нет. Есть Это рациональность. Есть, вот, рациональность. Есть уверенность. Но вроде, за счет чего родилась э, уверенность? Визуализация. Визуализация. визуализация. Вот. визуализация. Да. вот Первый уровень. Первый уровень. Вы должны рисовать <как> мне картинку. Когда у вас в голове появляется картинка, визуализация, рационализированного процесса, что происходит с тревогой о компании? Да. О, она, о, уходит. она уходит. Понимаете? Почему? Потому что я четко в голове, у меня что-то рисуется. Да, но получается, вот запомните эту штуку. А, как, что происходит? Я с вами общаюсь. Вы мне поговорили. И вот пока мы общались сознательно, я что-то там помню. Как только мы перестали, прошел день, я ничего не помню. Понимаете? Ну как бы проходит информация. Но если вы мне продали правильно, продавали, но не продали даже, то я помню что. Я помню эмоциональный оттиск нашего общения. А помню я его в каких критериях? Понравился. Понравился, не понравился. Верю, не верю. Стоит работать, не стоит. Понимаете?